Приглашаем вас провести отпуск в современном комфортабельном отеле «Ассоль» на берегу Азовского моря. Мы позаботились о том, чтобы вам было у нас уютно и удобно. Надеемся, вам понравится оформление наших номеров. Здесь вы сможете приятно отдохнуть в уютной обстановке и насладиться прохладой в жаркий летний день. Из окон можно любоваться великолепными морскими видами, закатами над морей, всегда разными и неповторимыми. Если вы проголодались, нет необходимости далеко ходить в поисках еды. В нашем кафе в теплой уютной обстановке вы можете пообедать с семьей или приятно провести время с друзьями. Наши повара порадуют вас вкусными разнообразными блюдами. Приятного вам отдыха и незабываемых впечатлений. Ждем вас!